Когда проект проходит экспертизу, то у экспертов всегда возникает вопрос про реальный расход сетки. Вот штукатурной. Вот у нас Ну мы считаем вот в смете да, 4 слоя штукатурной сетки. Ну да. Но реально, тут и есть 4 слоя. Вот видите, мы не преувеличиваем расход сетки. Вот два слоя навязанной сеткой для того, чтобы, для того, чтобы бетон задерживался, цемент задерживался на этой сетке, не проваливался, чтобы он цеплялся за нее. Понимаете, одна сетка, потом другая. И внутренний каркас, тоже там 2 слоя сетки. Вот и получается, что такая, такая фактурная лепка, оно, у нее 4 слоя сетки. И все вот эти, все эти камни будут засыпаться, заливаться бетоном сплошным бетоном вот то есть там стена потом э, вот здесь вот видите таркетирование потом тоже таркетирование, а вот эта пустота будет забиваться непосредственно, непосредственно заливаться бетоном. И вот эта сетка как раз будет держать, она является сложной несъемной опалубкой. Но по расходу на квадратный метр здесь даже больше получается, потому что криволинейные поверхности, видите, криволинейные поверхности. И если 4 раза, да, ну все равно вот квадратный метр, да, а у меня эта поверхность криволинейная, тут получается в 5-6 раз расход сетки поэтому у меня например на моих объектах бывает по сетке бывает даже перерасходы я не могу не творить да то есть хочу сделать криволинейные поверхности чтобы камень был интересным да и вот получается вот такой вот вот такой вот сумасшедший расход меньше меньше сетки ставить не советую почему обмазывают изнутри для того чтобы арматура была внутри э цемента и чтобы она не подвергалась коррозии то есть армадура должна быть погружена, полностью погружена в бетон, в цемент. И таким образом она остается долгие годы, не прогнивает, не ржавеет, остается, ну прочный, несет, ну, прочные, несущие нагрузки нагрузки, нагрузки испытывает. Вот. Не испытывает, а как нанесет несет. несет Короче, выполняет свои функции. Выполняет свои функции и несет нагрузку. Вот. Ну, сейчас это вот так вот выглядит. Мы э, замазываем сетку изнутри. Сначала, да, это вот будет пустота. Вот. Пока я не, не могу рассказать, для чего это делается. Это пока секрет. Но в будущих репортажах я обязательно расскажу, когда все будет уже готово.